Жилой комплекс «Мелиссад». Милисад располагается в 15 минутах ходьбы от метро Саларьева, всего в двух километрах от МКАД. Современный комплекс выполнен в концепции «город-парк», где центральное место принадлежит человеку и природе. Четыре корпуса расположены на гигантской благоустроенной территории с природными цветниками, пешеходными аллеями, велнес и игровыми площадками для детей любых возрастов. Здесь легко проводить время – Каждый найдет себе занятие по душе – пикник с детьми, утренняя пробежка, комфортная работа в каворкинге, фотосессии с друзьями, прогулка в тишине с коляской, поездки на велосипеде или самокате. В комплексе также предусмотрен собственный учебно-воспитательный комплекс на 675 учебных мест. В пешей доступности есть все необходимое для комфортной жизни – супермаркеты, аптеки, торговые центры, банки и спортивные клубы. В комплексе представлен широкий выбор планировочных решений – от студий до четырехкомнатных квартир. Есть эксклюзивные форматы с увеличенной высотой потолка и панорамным остеклением, а также квартиры с окном в ванной.